Цукини в кляре можно приготовить очень быстро, это очень дешевое блюдо, особенно когда цукини со своего огорода, но в то же время это очень вкусно, я готовлю это блюдо осенью очень часто, попробуйте. Цукини в кляре. Каждодневное простое блюдо, их можно подавать со сметаной или другим соусом, я люблю для цукини в кляре делать соус из свежих помидоров, просто измельчаю их в блендере, добавляю туда ту же сметану. Соли немного чеснока, если хочется поострее, то жгучего перца, совсем чуть-чуть, это на любителя. А так, в целом, мой рецепт цукини в кляре не оригинален, делюсь им. Досмотри шинвида и я предложу записать список ингредиентов. Цукини моем, снимать кожуру не надо, нарезаем кружочками не толще 1 см, чуть солим. Готовим кляр, смешиваем в миске молоко, яйцо, муку, соль, добавляем по вкусу соли, молотый сушеный чеснок и базилик. Каждый кружок цукини окунаем в кляр, если кляр стекает с цукини, надо добавить туда мелкие, он должен быть довольно густым. Обжариваем цукини на растительном масле с двух сторон до образования красивой поджаристой корочки. Вкуснее тем, кто подпишется. Выкладываем готовые цукини на салфетку, чтобы убрать излишки масла после жарки. Они уже готовы. На порционную тарелку выкладываем листья салата и на них наши цукини в кляре. Готово! Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Цукини 1-2 штук. В зависимости от размера, молоко 1 стакан, мюка 6 столовых ложек, яйцо 1 штука, соль, по вкусу, сушеный чеснок и базилик, по вкусу, листья салата, по вкусу, для украшения готового блюда, количество порций 4-5. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео, которое поможет вам вкусно готовить. Пока-пока.